Добро пожаловать, члены психдиспансера Немиркин. Мы хотели сообщить вам, что ваша постоянная поддержка помогает нам сделать психологию и психическое здоровье более доступными для всех. Поэтому спасибо вам за всю любовь, которую вы нам дарите. В качестве отказа от ответственности мы хотим напомнить вам, что это видео сделано исключительно в информативных целях пожалуйста, обратитесь за профессиональной помощью, если вы думаете, что вы или кто-то из ваших знакомых борется с социопатической личностью. Это видео не предназначено для постановки диагноза антисоциального расстройства личности. С учетом сказанного, давайте начнем. Социопатия, обычно классифицируемая как антисоциальное расстройство личности, характеризуется такими моделями поведения, как манипулирование, обман, агрессия и отсутствие эмпатии. Социопаты склонны к рискованному поведению и нарушению законов в ущерб себе или другим. У таких людей может быть нарушена мораль, и их обычно воспринимают как неэтичных, аморальных и безответственных. Несмотря на гламуризацию и неточное изображение социопатов в СМИ, большинство из них не являются серийными убийцами. Они могут быть генеральными директорами, юристами, владельцами бизнеса, политиками, торговцами с Уолл-стрит, домохозяйками, врачами, кем угодно. Итак, вот семь признаков того, что кто-то из ваших знакомых может быть социопатом. Первый – у социопата отсутствует эмпатия. Антисоциальное расстройство личности, АСРЛ, классифицируется вместе с другими расстройствами личности, такими как пограничное расстройство личности и нарциссическое расстройство личности. Одной из определяющих черт является отсутствие эмпатии. Как правило, они не испытывают угрозений совести или чувства вины, поскольку им трудно понять эмоции других людей. В результате они могут причинять эмоциональную боль окружающим и испытывать трудности в поддержании отношений. Они могут показаться холодными, суровыми, черствыми и бесчувственными. Благодаря обучению терапии некоторые люди с СРЛ, антисоциальным расстройством личности, могут испытывать любовь и сочувствие. Обычно они проявляют сочувствие к избранным людям, а именно к своим детям, родителям или партнерам. Второе, они манипуляторы. Социопаты обладают талантом манипулировать другими людьми. Они оппортунистичны и очень амбициозны. Поэтому, чтобы получить желаемое, они прибегают к эмоциональным или физическим манипуляциям. Некоторые приемы, которые они используют для манипулирования другими людьми, это газлайтинг, ложь, лесть, обвинения и угрозы. Номер три. Они опасно обаятельны. Обояние это часть игры. Социопаты используют свою харизму и обаяние, чтобы привлечь других, в частности, тех, кто более уязвим, чем они сами. Они будут симулировать заботу или доброту, чтобы заставить людей поверить им и вызвать чувство доверия. Таким образом, ими становится легче манипулировать. Номер четыре. Социопаты нетерпеливы и импульсивны. Хотя люди с СРЛ обычно прибегают к манипуляциям, они также более импульсивны и нетерпеливы. Они склонны к рискованному и незаконному поведению в ущерб себе или другим. На развитие этой черты характера влияют различные факторы, но пребывание в окружении людей, поощряющих и потворствующих насилию, повышает вероятность того, что человек с СРЛ сам станет жестоким. Подверженность домашнему насилию и жестокое обращение с животными – вот некоторые ранние проявления агрессивного поведения у людей с СРЛ. Номер пять: У них напряженные отношения. Если социопату удается установить отношения, то он, скорее всего, будет очень собственнически относиться к другому человеку, особенно если это романтические отношения. Социопаты рассматривают людей как средство достижения цели, будь то получение информации, эмоциональное удовлетворение или деньги. Они используют людей, чтобы получить что-то, и чувствуют угрозу, когда кто-то пытается вставить свое слово. Номер шесть. Они нарциссичны. АСРЛ может встречаться с другими расстройствами личности, а именно с нарциссизмом. Важно отметить, что не все нарциссы являются социопатами, но большинство социопатов могут быть нарциссами. Социопаты развивают комплекс превосходства и используют его для оправдания того, как они обращаются с другими. Поскольку социопаты не испытывают угрызений совести, они обычно не извиняются. И номер семь. Они находят удовольствие в том, что другие страдают. Ни один человек с антисоциальным расстройством личности не проявляет эмпатии, но есть редкие исключения. Садисты-антисоциалы используют эмпатию для того, чтобы испытывать страдания своего объекта и получать от этого удовольствие. Описывают ли какие-либо из этих признаков кого-то из ваших знакомых? Сообщите нам об этом в комментариях ниже. Если это видео помогло вам, и вы думаете, что оно может помочь кому-то еще